Всем привет! Сегодня мы поговорим о наболевшем для водителей Это пешеходы, которые перебегают, переползают, пере, перепрыгивают все, что недозволено, все, что нельзя и невозможно ценой в свою жизнь Я вам сейчас зачитаю короткое правило для пешеходов Переходить, пересекать проезжую часть дороги по подземному, надземному, пешеходным переходам, а при их отсутствии убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен по наземному пешеходному переходу при отсутствии надземного пешеходного перехода на перекрестке по линии тротуаров и обочин. Соответственно, исходя из этого, пешеходы, будьте все-таки образованными, нормальными людьми и ценящими свою жизнь. Сохранность своей жизни, своих детей и своего поколения. Не надо бросаться под машины, не надо бросаться под колеса. Водитель – это тот же самый человек. Ему тоже свойственно отвлечься, оглянуться или не успеть просто увидеть вас э, на проезжей части дороги, на пешеходной дороге. Или у, не увидеть, что зажегся другой свет светофора. Так как у нас все светофоры в Москве работают неправильно, не по ГОСТу. Российской Федерации. Убедительная просьба, прежде чем вступить на зебру, или вы увидите, что зажегся даже зеленый пешеходный переход, убедитесь в безопасности своего перехода. Не забывайте о том, что 01, 02, 03 имеет право двигаться на любой свет светофора и по любой дороге встречного и другого движения. Сохраняйте свою жизнь, будьте людьми. И немного надо уважение проявить водителям и тогда мы проявим уважение к вам хорошего времени суток вам до скорых встреч